Здравствуйте, коллеги! С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам покажу, как можно оформить страницу в Одноклассниках и получить виртуальный номер онлайн-сим. Итак, заходите на страничку онлайн ру. переходите в личный кабинет. Но ну, перед этим вам нужно пройти простую обыкновенную регистрацию, там ничего сложного. Переходим. Перед тем, как купить номер, вам обязательно нужно пополнить баланс. Здесь вот. пополнить. Выбираете любой способ оплаты и выбираете любую сумму к зачислению. Вот видите, у меня здесь вообще разные суммы. 50, 30 рублей, 45, 25. На, на ваше усмотрение. Итак, прием смс. Перед этим мы открываем вот такую вот страничку для регистрации в Одноклассниках. Вводим Россия. И номер телефона. Как мы получаем номер телефона? Возвращаемся в онлайн с ним. Вот здесь вот 8 рублей он стоит. Нажимаем. Все. У нас номер телефона. Вводим этот номер телефона. Сейчас. В одноклассники. Отлично. Ввели. Нажимаем далее. Смотрите, сейчас придет код из смс. Возвращаемся обратно и ждем ожидание смс. Все, код прошел. 27 14 78. 27 14 78. Далее. Придумайте пароль. Примерно любой пород зашли здесь пишите писание не знаю например ой дату рождения ставите ну все как обычно все Ваша страничка готова. В следующем видео я расскажу, как оформить. До свидания.